Теперь мы хотели бы попросить Антона присоединиться к одному звонку нашего представителя службы поддержки. Антон, ваш микрофон открыт, пожалуйста. Да, добрый вечер. Hello, Барбара. Hello, Татьяна. Здравствуйте, дорогие партнеры. Сегодня хочу поговорить о автошипе. Все знают, что это такое. Да? Это заказ товара минимум на 60 баллов в месяц, который квалифицирует вас как активного человека в бизнесе и позволяет баллам накапливаться. Невыполнение автошипа не дает такой возможности, не дает возможности накапливать баллы. Значит, у каждого дистрибьютора есть своя индивидуальная дата автошипа, и ее можно посмотреть точно так же в разделе «Мой профиль», там, там, где и добавляли контакты. Вот она указана слева, вот здесь, дата автошипа, видите. И напротив указана дата, в которую автошип был сделан в самый первый раз. И вот 19 февраля 2012 года в, данный, в данном случае... А 19 число каждого месяца как раз и является датой автошипа. И вот отталкиваясь от этой конкретной даты, есть два варианта оплаты автошипа. Первый – это обычный ежемесячный автошип, который в свою очередь делится на безусловный и условный. Второй – это предварительный автошип. И вот предварительный автошип оплачивается как минимум за один день до даты автошипа. В нашем случае это 19 число здесь. У вас там может это быть 5, 6, 20. Вы можете это проверить в разделе Мой профиль. Также предварительный автошип можно оплатить на период от 1 и до 12 месяцев. Это, во-первых, экономит деньги на доставке, да, это очень удобно, вам не нужно заботиться об автошипе ежемесячно. Знаете, что у вас там, например, оплачено на полгода, и через полгода нужно будет заказать новый. Давайте посмотрим сразу на примере по календарю. Вот 19 числа в нашем конкретном случае мы хотим сегодня 11 сделать автошип, скажем, на 3 месяца предварительный. Оплачиваем сегодня, начинает он работу с 19 числа. Месяца. месяц до 19 декабря затем месяц до 19 января и затем месяц до 19 февраля в общей сложности три месяца получается здесь есть один нюанс если же вы захотели оплатить второй предварительный автошип ну вот появилась у вас возможность до да, скажем через две недели там 25 числа предварительный автошип а назовем вот тот который сделаете этот автошип, то он будет накладываться на предыдущий. И начиная с 19 декабря, они начнут работать одновременно, а не последовательно. То есть он не добавится э, там, к трем месяцам, еще там несколько месяцев, на которые вы оплатили, а будет накладываться друг на друга. Для того, чтобы это не происходило, нужно оплатить предварительный автошип B последний месяц работы э, предварительного автошипа А. То есть начиная с 19 января и до 19 э, февраля у вас есть возможность оплатить вот второй предварительный автошип, так чтобы они не, не накладывались друг на друга, а последовательно друг за дружкой да, вот, э, засчитывались вам в активности. Так вот работает система, поэтому если вы оплатите раньше, то изменить это будет нельзя. Учитывайте это, пожалуйста. Давайте вернемся теперь к обычному ежемесячному автошипу. Ну, во-первых, он так и называется, потому что его необходимо оплачивать ежемесячно. И вот период, в который нужно его оплачивать каждый месяц, начинается в дату автошипа плюс 7 дней к ней. То есть вот только период в 7 дней э -э как раз-таки является тем, чтобы оплатить обычный ежемесячный автошип. То есть, э допустим, у вас 11 числа автошип, сегодня как раз 11, и вот только с сегодняшней даты вам можно оплатить этот обычный э -э ежемесячный автошип. И до 18 числа. Если вы оплатите после, баллы сгорят. Если вы оплатите до. То он засчитается предыдущий месяц. А начиная уже с 11 числа, вам нужно будет оплачивать еще один обычный ежемесячный автошип. А, тоже учитывайте это. Еще раз, обычный ежемесячный автошип оплачивается в дату автошипа, либо 7 дней после нее, а предварительный автошип как минимум за день до даты автошипа. А затем... Есть две опции обычного ежемесячного автошипа. Это безусловный и условный. Здесь, в принципе, есть объяснение. Но давайте вкратце. Безусловный автошип. Это такой тип автошипа, который, в принципе, не зависит ни от чего и будет оплачен системой автоматически, несмотря ни на что. То есть, даже если у вас есть предварительный автошип, Безусловно, автошип будет в любом случае оплачиваться системой а, на ежемесячной основе. Это сделано для тех дистрибьюторов, которые там, любят какой-то продукт или несколько из них а, и пользуют его постоянно. И вот на ежемесячной основе они хотят, чтобы им приходила новая порция там, данного товара. А, также особенностью безусловно, автошипа является то, что безусловный автошип э, имеет свойство давать э, возможность дистрибьютору накапливать баллы в слабую ногу. Но только те, которые будут свыше 60 баллов. То есть, если у вас автошип на э, 80 баллов, то 20 баллов будут накапливаться в слабую ногу. А если же 60 баллов, то 60 баллов пойдут в активность. А потом, если вы делаете какой-либо заказ из магазина, то эти баллы также засчитываются в слабую ногу. Условный автошип. Условный автошип э, предполагает, что он будет оплачен системой автоматически только в том случае, если предварительный автошип э, у вас не оплачен. То есть, ну, грубо говоря, вот система мониторит, э, проверяет, Будет ли у вас активность каждый месяц, там, каждый определенный месяц? Если не будет, то оплачивает автоматически. Если она находит таковую активность, то она не будет оплачивать. Еще о добавлении продуктов в автошип или изменении их. У вас есть перечень продуктов внизу здесь, да, которые вы предпочли бы для оплаты ежемесячного автошипа то ли на условном то ли на безусловном основании и основе извините и для того чтобы изменить этот продукт вам сначала нужно добавить его вот например вы хотите изменить а, сыворотку у вас была сыворотка а вы хотите ее поменять на резерв то вам сначала нужно добавить резерв Сначала добавить резерв, нажать на кнопочку «Добавить», и только после этого удалить, вот здесь вот у вас будет поле, у вас будет возможность потом удалить сыворотку. Таким образом, автошип будет работать без боев, все нормально. Если же вы сделали наоборот, сначала удалили, а потом добавили продукт, то будет деактивирована информация по кредитной карте, и все установки нужно будет начинать с самого начала. То есть сначала их все удалить, потом заново добавить кредитную карту, заново добавить продукт, который вы предпочли бы. И заново выбрать тип автошипа. После этого всего вы нажимаете на кнопочку Обновить вид автошипа. И он засчитается только со следующей даты автошипа. То есть.. У нас ну, в данном случае 19 число. Если вы сделаете это сегодня, то с 19 числа изменения вступят в силы. Если же вы хотите, чтобы э, автошип заказ был сделан прямо сейчас, э, к сожалению в данном аккаунте нету, но у вас здесь будет э, такая кнопочка создать или create, которая позволит перейти непосредственно оформлению э, заказа автошипа прямо вот сейчас и сформировать и оплатить его. Вот, ну, собственно, про автошип это основные такие э, понятия и базисные, э, я думаю, на сегодня все.